Тут сразу пушистая братва подвалила. Сейчас мы их попробуем покормить. оп оп оп, оп. Кто не успел, тут опоздал. Да что ж такое? Сейчас, подожди. Подожди, надо же поднять. На себе. Ах ты злобный какой. Так, ребята, а что насчет морковки? Я сейчас попробую вас с морковкой покормить подожди вот кому там еще не досталось тебе а ты так не возьмешь ее ты так не возьмешь мой хороший давай сюда просунем от лапки в песке сейчас я тебе дам тебе дам морковочку Вот смотри, он хочет взять ее, но взять, конечно, не получится, получится вот так. А-а, чего-то вы голодные такие. Ребята, я у вас неделю могу стоять, вы же в курсе? Ругаются за жратву. Где там огурчик упал? Оп! На тебе, мой хороший, Ох, еще поломаю. Где-то. Да ты же ее так не засунешь. Вот. А погладить себя дашь?